Сегодня семьей приехали в салон Ультера, приобрели жак С 5 В общем, все понравилось. Хорошие отзывы, хорошие консультанты. Спасибо большое.